Всем привет, народ ютуба. Тут вот у нас наступили холода. Сейчас покажу, вот что происходит с окнами. Замерзли все. Тут вот одно иные окна. Двойное вроде бы, ну, как бы не сильно замерзшая Почему решил заснять ролик? Получается, у меня здесь в крыше люк. Вот, открыв этот люк, ну, выявилась очень чудесная вещь. Сейчас попробую показать. Вот. Изморозь. И оттуда дубак идет. Так, сейчас соберу лючок. Ну, сейчас полезем на крышу. Так, ну, здесь получается по кругу вот такая вот вещь. А самое интересное, собралось у меня вон там. То есть все тепло, все тепло уходит под крышу. И под крышей раз чудесная такая вот белина или пели на снизу вот как видно нету ничего ну то есть руфлис промерз но таких вещей не обнаруживается вот соответственно с той стороны крыши тоже не обнаруживается а вот здесь вот все усыпано вот поэтому решил сделать поэтому решил сделать люк вот в это место. Всем приятного просмотра. はい Bye. Thank <laughs> you. вот такой получился люк в принципе если отойти даже немножко вот так вот он выглядит подойдем глянем поближе вот получился вот такой люк как бы в принципе более-менее открывается Закрывается а промежуток между коробкой пропенил. Ну и вот сейчас, не знаю, как все пойдет. Ну, посмотрим, как оно там будет. Будет пропускать или не будет. Вот. Всем до новых встреч. Смотрите, следите за каналом. Всем пока.